Здравствуйте! Сегодня у нас доставка румянцев. Чисто случайно мы выбрали именно эту доставку, потому что такое ощущение, что про нее все забыли. Да, мне реально кажется, что про румянцев все забыли, потому что реклама из метро пропала. Реклама по ТВ, по-моему, ее никогда не было. Реклама с радио пропала. В принципе, ребята куда-то ушли в забытие. И что это? А что мы заказывали? Это подарочный пирог с картофелем. Ну во всем по порядку. Заставочка. Я распаковываю эти бургеры, да? На самом деле я просто пытаюсь избавиться от упаковки, которая здесь есть, ее слишком много. И что-то они какие-то холодные. Мы еще не купили пирометр. Нет, пирометр слишком дорогой для нас удовольствие. Комплектация. Кола реально холодненькая. Прям мне очень нравится, что она реально холодная. Я не пояснил, что мы все-таки взяли. Взяли мы набор румянцев. И, собственно, кроме набора румянцев мы больше ничего не взяли. Потому что у нас больше не было денег. Но на самом деле нет. Набор румянцев стоил примерно тысячу. Точно. 1299 рублей. И как бы это слишком дохера вообще для двух людей чисто покушать вечером. 1300 рублей. Но за 1300 рублей они нам обещали горячие вкусные пироги. Пироги. Какие пироги? Нам они обещали вот эту вот пиццу которая к нам уже приехала. Выглядит на кстати говоря, очень даже себе приятно, прикольненько. За 1300 рублей мы получаем также еще два бургера и два лока. И дабы не на правах рекламы, при установке приложения, а именно при первом заказе через приложение Румянцева, ты получаешь в подарок еще вот такой вот набор, набор пирог. Собственно, я удивился, почему, что нам привезли этот пирог, потому что я не знал, что мы первый раз заказываем румянцы. мне почему-то казалось, что мы уже это делали. Но, как выяснилось, если через приложение ты первый раз заказываешь, ну, регистрируешься, это несложно. Те привозят вот такую вот канительку, которую можно с утреца с чаем очень даже вкусно покушать. Посмотрим, кстати, насколько вкусно, потому что я такой еще ни разу не пробовал. Ставим вок. Кстати, мы теперь узнали, что вок весит 446 грамм кстати, очень неплохо. Ставим вот такой таре таре и вешаем сюда пиццу. Что, сколько там? Что там чё? Серьезно? Да. Прям серьезно? Да. 903 грамма. Но это с коробочкой 903 грамма, то есть минус примерно а, граммов 70, вот. И пока оно очень более-менее горячее, слушай, давай-ка вот так вот, оп. И мы видим, что в центре более-менее даже сыр тянется. Слушай, слушай. Или это тесто тянется, хер его знаете. Как бы вот... Буженинка. Люблю буженинку. Помидорчик. Возможно, я придираюсь, но, по-моему, она не пропеченная. Сейчас, погоди. Я придираюсь. Весьма себе пропеченная, вкусная пицца. Вот. Нежно-мягко рвучаяся корка, понимаешь? Мне, лично мне такие корки нравятся, потому что я люблю есть корки, потому что если тебе привезли пиццу, ты должен съесть ее всю. Потому что ты платишь за всю пиццу, соответственно, ты должен сожрать ее всю. Вот. Ну, как бы так. Ну, слушай, за 400 рублей получить как бы вот такую пиццулечку, сантиметров 30, получается. На мягком тесте, с вкусными, съедобными корками. Сейчас я еще заценю мяско, которое здесь присутствует. Там есть грибы, кстати говоря. И грибы, видимо, шампики не особо сильно прожаренные, потому что... Рублей. 200 рублей. У меня, видимо, совсем херово с математикой. Если брать как блогеры за каждый по отдельности, то получается 6 позиций, все по 200 рублей. 200 рублей. Тедули устал. Мне эта пицца зашла. Зашла она почему? Потому что здесь мягкое тесто, вкусные съедобные корки, которые я люблю. Сыр, сыр, который реально есть, которого много. То есть вот ты смотришь на пиццу, да, и вот это вот все белое покрытие, это все сыр. Понятно, что это какой-нибудь, блин, российский сырный продукт, но все же колбаски, ну, не знаю, что это за колбаски такие для обычной дешевые колбаски острые колбаски, типа пепперони знаете, вполне себе заходит если мы рассматриваем это в формате на двоих покушать вечерком с фильмом то вполне себе сойдет пиццу дома, блин, дома можно пиццу и тапкой сделать она вкуснее будет, чем это. любая домашняя пицца будет вкуснее, чем это и даже вкуснее, чем граф Краснов потому что ты сам дома ее сделал это тесто мне нравится, оно не как пирожок, оно мягкое такое, пиццевое тесто. Распакуем бургеры, потому что пицца более-менее горячая, эти еще горячие, прям такие горячие, потому что нам принесли их, блин, 7 минут назад. И бургеры. Бургеры, вот, вот это бургеры. И, слушай, вот это мне нравится уже. Сейчас Распаковываем бумажечка, бумажечка Street Food's. Распаковываем, распаковываем, и получаем вот такого канителька. Вот. Вот такого зверика. Я не хочу его вот так вот открывать, смотреть, что там внутри. Я хочу его разрезать и вкусно покушать. Вот так вот. Слушай, сколько там он стоил по прайсу? Ну вот отдельно. Отдельно, 3 -3. да? Этот чизбургер? А. Ну, сам по себе, отдельно. 300, 250. То есть, вне промо-набора он стоил рублей 250, да? 350. Ну, слушай, как бы, я не знаю, что это. Это, типа, куриная котлета. В смысле, погоди, здесь и куриная котлета, и мясная котлета. Две котлеты, да, разные. Это фирменный бургер. Фирменный бургер, к которому надо было бы, конечно, фирменные перчатки, потому что я уже весь извозякался. Мой оператор лошара, который до сих пор не может фокус поймать, да? Я, может, ошибаюсь, но очень ярко, сильно чувствуется какой-то соус. Это Тысяча островов или что это? Такой немножко барбекюшный, что-то такое. Слушай, давай попробуем. Ну ты понял, да? Соус, слушай, соус прям мудреный. но его много. Он вкусный. Он не добавляет какого-то шарма, что ли, какого. А, как это сказать? Ну, бургер. Доборный. Бургер как бургер. Но, сожрав такой бургер, ты вполне себе нажрался. Это а-ля чизбургер в МакДаке, только на стероидах. Котлетка в этом бургере, она как в МакДаке. Вот серьезно, как в Макдаке. Вот эта плоская котлетка, которая непонятно из чего сделана и зачем вообще. Хрен, пойми, растения просто, не знаю, огурчики маринованные, огурчики. Вот за огурчики респект, огурчики шикардосные. Мне понравилось. Слушай, у меня вопрос такой, немножко интимного характера. А у нас два одинаковых бургера, да? Да. Ну то есть типа это вот просто два абсолютно идентичных бургера. Да. Угу. Вы знаете, если заказать вот такой вот набор на двух мужиков это можно целую серию Марвела посмотреть, чтобы вот реально ее обожраться. Но 1300. С другой стороны, что можно купить на 1300? На 1300 можно заказать примерно полтора килограмма роллов из вкусных шушей. Шушей. На 1300 можно из Макдака заказать реально пол Макдака. Накупить чизбургеров, да, зайти в пиццу Мафию, купить там две пиццы и, короче, пару литров колы еще в пятерочке где-нибудь. Но если ленивая жопа, у тебя есть 1300, то вполне себе можешь разжиться вот на такое. Абсолютно такое же нечто. Вот это абсолютно... О! Абсолютно такой же бургер. Ну, слушай, знаешь, что приятно? Как это? Сука, дебил. Однако, кто бы что ни говорил, съедобно и хрен с ним. Ну, как сказать? Это реально много какой-то, вроде даже съедобной штуки. Ну, это вполне себе съедобно. То есть это довольно-таки вкусный соус, такой более-менее стандартный. Вот, вот как во всех доставках делают вот этот вот соус терячный, курино териячный Вот он точно такой же, как и везде. Если вы чего-то ожидаете, то вы зря это делаете надо просто брать палочки и просто тупо кушать, потому что, мне кажется, это та самая доставка, которая, типа, типа, заказал какому-то времени, пришел домой, и чтобы не тратить время на лишнюю готовку, чисто, он, он, он, он, он, все, пошел работать дальше, там, с женой, и с детьми. А второе у нас то же самое. Там тоже кунжутик, тоже кусочек курицы. Это курица, да? Слушай, они даже поленились курицу порезать. те просто реально кинули вот кусок филе, ладно хоть филе, а не кость. Они абсолютно идентичны, вполне себе съедобная штукенция. Оператор, давай все это съедим и уже вынесем какой-то вердикт и уже потом потестим то, что нам привезли в подарок. Подъевших всякое вкусное бургер мы, это, кстати, так и не засилили, потому что они, блин, реально слишком много всякой еды. Ночь на дворе и нет, завтра с разогреем на сковородочке, все как надо. Курицы оказалось реально много. Вот я забираю свои слова обратно, если я говорил вдруг что-то неподобное про эту лапшу. Курицы много. Да. И... Все, да. Пирожело. Давай я его сразу вывалю. А куда я его вываливаю? Ничего, вываливаешь? Давай. На весы. 878 грамм. Еще раз повторю, э, дареному коню зубы не смотрят, естественно, да, но мы смотрим, потому что, ребята, если вы привезли, то, ну, спасибо, как бы, да, мы тоже потестим, как если бы мы вдруг его купили у вас. Как бы вот, я не знаю, как это показать. Давай отрежу, короче, вот треугольничек, да, ну как стандартно торт режут, вот. И что мы делаем? Скрываем. Мы видим что-то. Я даже не знаю, что это. Заявлено, что это пирог с капустой. Картофель. С картофелем? С картофелем. А, ну слушай, тогда все понятно. Картошка, яйцо, все, правда, нормально. Я понял, к чему кола. Очень сухой мега сухой максимально сухой насколько это только возможно я конечно понимаю что это картошка но это вкусно это вкусно да, то есть это тот самый акционный товар который типа не еще, тварь. Целуй мои руки. нет ребята реально постарались то есть они делают обычные пироги может быть где-то там на кухне на заказ замораживают потом размораживают в печки там и так далее это обычный пироги, Обычный. Самый обычный, который вы можете купить там. Вот просто купить. При, прийти в Румянцев и сказать, дайте пирог. Вам дадут точно такой же пирог. Вот, все, конец. Завтра у нас его обязательно все семейство уничтожит. Он, кстати, приехал более-менее горячий. Но пока мы все это пробовали и подъедали, он остыл, И сейчас он теплый. Но не остыл полностью. Потому что коробочки, вот это и с пиццулечкой, они были в термобоксе. А бургеры, кстати, я не заметил, где были бургеры. Вот, честно, каюсь. Итак, доставка румянцев. Не сказал бы, что она меня порадовала, но и в принципе огорчаться-то здесь нечему, потому что колу холодной привезли, привезли. Пицца вкусная, вкусная, пирог в подарок дали, два бургера вполне себе съедобных, больших, э, то есть не как чизбургер в маке в принципе, но и стоит он соответственно. Два вока, достаточно вкусные, курицы много, соус типичный, териячный, вот то же самое, что можно купить в магазине. А собственно и рассказывать-то нечего, просто доставка, за которую ты просто дал 1300 рублей. Как бы 1300. И если не вспоминать, что эту доставку не так давно пиарили практически все, кому вот не лень, сейчас почему-то про эту доставку реально все забыли, как я уже говорил в самом начале ролика. И я бы сказал, слишком... Слово такое, знаешь, на языке вертится. Неоправданно забыли. Потому что ребята делают вкусно. Мне понравилось однозначно, свой вот лайк ставлю. И вы обязательно ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы уже. Если вы уже смотрите все это, если вам реально нравится. И не забывайте написать в комментариях что-нибудь полезное, естественно, про этот видеоролик, про что-нибудь еще. Можете просто три буквы написать, вот, дом, например, лес, холм, четыре уже буквы. Можно четыре буквы писать, ничего страшного. Можно писать дохера комментариев, можно дохера раз подписываться на канал. Собственно, все. Меня зовут Саша, вы были на нашей прекрасной серой кухне под названием «Что есть». Пока!